Всем привет! Сегодня я решил поделиться. У меня тут есть, в общем-то, куплетик один и припев. Дальше я не стал ничего записывать. И не знаю, вообще буду ли я дальше что-то дописывать, вот. Ну, посмотрю. Но не суть. Опять же, все сведено на слух. Будем см... ну, посмотрим. Покажу просто, как я сводил его. Вот без всяких тут сложностей, сложных тут всяких фишек или чего-то еще там просто все просто действительно и опять же на слух давайте послушаем кого-то может заинтересует то будет смотреть кто-то что-то там возьмется да. в общем давайте послушаем ну чё там простая песенка сведение тоже простое ничего тут нет такого ну че начну показывать я вообще как это все делал то есть давай, а нет да я сейчас включу без обработки вообще так вот основная капа вот вторая тоже сейчас я включу без обработочки, где у меня тут, это, тут общая обработка все как всегда Вот эти эффекты все тоже повырубаем сейчас так, минус 460, ну, пусть будет так Ослабли, теперь вокалы даблы. Ты инноватор, мы оба здесь не виноваты. Напомню тебе, это все ну, в общем, слышно, да, что звучит Сых, сухо, как бы динамики по динамике даже что-то там вот, не очень так все хорошо. Ну, ну так вот, что я кинул? Вот, то есть я создал а, группу, основа. Ну, то есть это вот для основного вокала, вот ведущего. Вот. И потом я отправил эту основу на общую обработку. И все у меня, допустим, дабл, бэки или что-то еще, они все ну, под них создаю группу и отправляю их на общую обработку. А на общей обработке уже вот все, вот сама ну, общая обработка. То есть, чтобы мне на каждую группу не кидать там плагины, да, и ну не перегружать там процессор или что ну, вообще компьютер, то вот я один раз создал вот, общую обработку, все, и все, в ней от нее уже все отталкивается. Вот, что первое повесил. Все, у меня в принципе все мои песни сведения по одному тому же принципу, ну где-то чуть-чуть по-другому делаю. Здесь я сразу по динамике что убрал. Вот, вообще чуть-чуть поджал, мягенький вот этот вот классный такой плагин компрессор. Вот, он мягенько так поджал это все дело, чуть-чуть. Это доверие, проверено временем, верою, порем, чувства мои по намерению. Ну вот мне слышно, не знаю, вот кому будет слышно, мне слышно, да, чуть-чуть он поджал. Вот, ну потом фофильтр у меня, эквалайзер, поврезал хреново тучу частот, просто очень много. Любовь, это доверие, проверено временем, верою, Порим, То есть, вот у меня микрофон очень-очень стрёмный. Вот, у него в районе 3000, вот здесь я вот всякие шумы, бяки, вот даже проще говорить, сложнее быть, сложнее быть. Вот. Мои руки Вот тут вот тоже резонанс повырезал, вот всякая вот эта вот байда. я байда. Вот он вообще явный, прям, прям слышно, капец. Вот, на 500 я... Ну, вот это тут, знаете, такое бубнение, как-то через нос что-то говорит. Вот, Бокало вот. дабло, ты инноватор Вот, тоже подрезал. И здесь я вырезал 200 с лишним, вот в этом вообще районе. Ну, чтобы он в миксе более сочетался, то есть, как бы, знаешь, где так, ну, немного вот яснее там был, то есть, четче. Вот. Ну, все. В принципе, вот с ним. Это доверие проверено Временем, верою Спорим Чувства мои Вот без него на слове спорим даже Можно послушать Спорим Спорим, да? Сейчас Спорим Чуть-чуть ну, он Как бы все это дело Чуть-чуть поджал Вообще, конечно, нельзя вот такие Это прям вообще очень сильно Ну, как бы на слух И Оно звучит В оконцовке, да, в итоге ничего страшного вот потом компрессор всё, цепочка плагинов у меня везде повторяется все то же самое вот как в других моих проектах вот атака 12 релиз 372 сглаживание такое побольше чуть-чуть чуть-чуть вот в у меня 326 поплотнее все это дело сделал и зажал до 25 Чувство вот... мои по намерению, вот им уверен. Конечно, я. проще говори. Ну вот, с тем учетом то, что я это все зажало вот, на 25, я как бы громкости добавил. Вот. Ну и он сам по себе вот этот плагин он звучит так неплохо. Как бы тепло что ли, я не знаю. Ну мне нравится просто. Это доверие, проверено временем, чувство мои Вот, и когда я начинаю с каждым плагином, как бы в каждом плагине я, в принципе, повышаю громкость. Вот. И в соответствии с этим я повышаю громкость минуса. Вот, то есть он нужен достаточно. Конечно, проще говорить. Все, вот сейчас он потерялся уже, вокал, да, как бы больше минуса. Значит, мы, что, ну, как я это делаю? где тут вообще обработка. Все, потом у меня еще эквалазер. То есть я какие-то частоты повырезал, да, на одном просто, ну, как бы плохо. Ну, где я вот тут вот буду поднимать эти частоты? То есть уже никто то есть повырезано почти. Да, вот в районе 5000 я поднимаю. Опять же, ясность. Песка побольше, это вот. От 8 там, до вообще бесконечности. И на 6 децибел поднимаем. Чуть-чуть. все то есть, вот он более такой уже ясный. Ну, слышно, да, что частоты какие-то вот высокие подобавлялись. Они прям-прям сильно такая в меру, как бы, и они более яснее делают вокал мой. Потом я добавил Не знаю, просто очень нечаянно его опять добавил Обычно его вначале добавляю Вот этот вот Компрессор я вот что-то потом добавил Решил и... Вот Конечно я... проще говорить Любовь Это доверие Все, здесь я, у меня Он по стандарту по-моему, стоит на 16 ой, На 18 Ну и вот я добавил Чуть-чуть вообще -чуть относительно 18. Чтобы много ну, громкости. Все, вот Все, и мы слышим, что он что-то... Разор... Проверенное разор... временем веро... Разорался хорошо так. Значит, мы делаем громче минус. Борем. Все, дальше идем. Дальше у меня опять э компрессор. Там, где я... Просто опустил на 3.6. Ну и чуть-чуть гейн -чуть поджал. Все. Ну то есть я сделал вокал более ближе. В принципе уже неплохо, да, только эски шумят. Все. Потом достают гейсер. Все, у меня вот можно посмотреть в основном плагины Waves все девятая версия вот десером тут я по стандарту я ничего не делал вот эта полоса она как, он, это, как бы тоже компрессор насколько я понимаю только он, он смотря что выставишь и тут частоту она будет поджимать то есть вот у меня шумят они вот где даже можно посмотреть на параметрическом эквалайзере на про любовь это доверие да вот где-то вот дальше пяти что-то начинается вот это вот тески шуметь и вот он по стандарту ты его вешаю просто Конечно поджимаю на слух все витамином это как мой сатуратор теплота теплоты придаю вот на высоких частотах чуть-чуть очки дал и все и громкость я тут ничего не делал все все ну и как бы можно еще минус до погромче сделать. Он меня ставил вообще на 4. 4,60. Ну и хай стоит. Все как бы нормально. Любовь, это доверие, проверенное временем, верой орем. Чувство мое по намерению. И вот это уверенное. Все, вообще... Блин, нормально звучит, сочетается все хорошо. То есть уже вокал уже вот в минусе, он прям вот прям сидит четко. То есть ни вокал не перебивает минус, ни минус вокал не перебивает. Все, они вот там такие молодцы, хорошо вот, дружат. Ну, это опять же мое мнение, мой слух. Вот. Все, он уже даже, ну, звучит без пространственной обработки уже как-то все плотненько, так, то есть, ну, я имею в виду, как-то все вот вместе хорошо, вот. Потом еще добавляю ревербератор, свой любимый, да, да, вот лексикон, лексикончик у меня. И вообще я выбираю чисто, чисто, чисто пресет пресета потом с пресета я немножечко вот вывожу уже вот просто короче вот классно просто классно звучит вот не знаю вот мне нравится и все мягкое круто хвост у него четкий вот это все как в этом не знаю как где но очень круто звучит вот. Вот слышно, хвост. это вообще крутой. просто. Это доверие проверено временем. Верою. Спорим! Спорим. Вообще хорошо. И то у меня отправлю. И он меня я, ну, и создал специальный эффект. Не знаю, что это дорожка, группа. Вот я ее создаю. В общем-то, вот так вот. Да? Эффект канал канал все потом сразу здесь заливаю плагин который мне туда надо, и подмешиваю его в группе то есть как я и сделал с э, ревербератором ну, где где где вот основа у меня да вот в сент захожу все у меня он стоит тут на минус 15 все потом далай чувства мои по намерении по намерении че че у меня тут -то на дуле. Что-то я тут они так, как в прошлом сделал. Я сделал немного. Так, общем, 4 к одному или один к четырем а BPM-у, я подвязал к BPM, что, Да, еще, кстати, надо перед тем, как ты начинаешь все это дело творить, тебе надо BPM. Короче, темп минуса вычислить, иначе у тебя вся пространственная обработка, она не будет сочетаться в минусе. Она будет идти не в попад вообще вообще ты даже вот нарезку вот такую вот и вот ну не сможешь сделать ну по этой попозже покажу то есть ну ничего как бы все так-то на слух на слух можно сделать но ну, иногда какие-то удобства себе можешь там, предоставить если ты больше что-то знаешь вот Минут. И вот я уверен конечно проще так что мне здесь вот повторение твоего delay да то есть сколько раз он будет повторяться Пинг-понг это по каналам, то есть он с одного канала на другой, слева направо, справа налево. Все, потом я высокие частоты срезал. Прям очень сильно. то есть ну, слышно, Что они как эффект за стенкой, да, какой-то, они как будто бы там ватные такие. Все, аналог, я убрал. Шо? Вот слышно, шумит. Не знаю, просто он не нужен вот вот путную вот, вот громко все добавил тоже хорошенько и все больше тут нифига нету больше ничего и вот вот просто делай на основу вокала все потом мне идет я обычно не прописываю ничего как бы у меня вот обычно вот основа вокал все потом вот я вот фишками заливаю там что-то делаю там эффекты какие-то добавляю и вот пустоту заполняю, которая вот есть после слов в минусе, и как бы нормально. Как бы я не любитель там много дорожек делать или что-то еще. Вот я сделал даже одну прописал, одну дорожку дабла, ну, два, две дорожки. И сделал с ней вот такую штуку, типа вот, как у меня в прошлом видео были, сделал ее стерео-дорожку, чтобы она по каналам была, то есть вот расширил ее. Как будто бы вот она играет на левом на ли направо как будто бы это две дорожки ну просто может быть наверное лень мне было там прописывать две но не суть все Отправлены они у меня даблы не double припева а что мне где де, де, де. Даб дабл куплето вот они молодцы их вообще еле заметно еле слышно то есть, вот, послушаем. Это то есть, вообще, почти ничего не, не, не слышно, ни хрена. Ну, они, когда, вот, в совокупности с основным, они, как бы, ну, что-то там, вот, играют, что-то сзади. Ну, Любовь, это доверие. Все равно, какое то вот, слышно, что, вот, что-то, вот, есть. И ну, я их оставляю. Вот. Я никакие, там, Bacalagon или, там, Revois Pro я не использовал. Я просто нарезал. И поподставлял. Что их как бы, не так много, и не сильно, в принципе, сложно было под основу вокал, ну, то есть выровнял их. Все. Что у меня на них? У меня на даблах куплета. Срезал до 500 поубирал звонки и вот эти всякие телефонные там эффекты, которые присутствовали. Вот. Потом зажал. Хорошенько, прям так, чтобы их почти почти слышно не было. И Деср зафигачил сюда. Пусть там маски вылетали. Я не знаю, правильно это или нет, ну, как бы звучит, да звучит. Вот. Все. Больше нифига. Тут нет у меня. И, как бы, в принципе, еще там, ну, собираюсь там еще эффектов нафигачить сюда. Хотя я не знаю, может быть, будет перебор. Ну случае буду смотреть О, что мне по эффектам в голову мне пришла такая мысль сделать нарезку голоса то есть я не знаю чоп вокал или вокал шутер как это называет для меня это просто нарезка голоса эффект заикания я не знаю <музыка> <музыка> <музыка> так ну как я это сделал то есть я сначала исполнил э, вот эту штуку Прощения не включила. Это. Ну что ты там не все? Все. Тут я обрезаю ее, делаю другую дорожку. Вот. Потом объясню почему я сделал вторую дорожку. То есть вот у меня здесь что? Сейчас я выключу эффект дилея. Отправлено мне на эффект вступления. Так, и тут Ну, в общем, я не знаю. Я просто взял какой-то фрагмент. Вот букву О, да? И нарезал ее по темпу минуса. Как бы, ну, я делал на слух, уж я вот немного что-то не соображаю здесь. Как бы все вот на слух делаю. Вот. Там выбрал эту строку 1.16, да, и вот нажал вот эту вот фиговину. То есть они мне будут двигаться конкретно, там, да, по каким-то квадратикам. А можно вообще просто убрать, это, ты можешь свободно, вот как вот, ну, просто ее двигать как ты хочешь. Вот. Ну, мне это. Надо было вот, чтобы оно по квадратикам ходило. И как бы тут на слух уже дальше отталкивался от своего слуха. Делал вот такие нарезки. Вот, потом я добавил реверберат, реверва, да. А, ну и вообще, почему как бы оно... У меня, да, вроде одна буква О, она как бы... У неё тон сам обычно ООО о, о, да и как бы он все равно меняется то есть ООО выше ниже да вот он ходит то есть я вот ну где-то взял нажал сюда да все зашел здесь в Кубаис есть такая короче редактор для вокальной партии специальный да аудио и здесь вот нажимаете но no на версия то есть если вы нажмете вот это то если у вас есть дубли какие-то от этой дорожки то она автоматически будет меняться и там если вы здесь поменяете то есть ну меня ну не надо я нажимаю нет то есть ну все ну тут тоже смотреть надо будет три полота она 4 7 и 12 24 вот так вот но ну, это максимум есть некоторые которые вот они не слушаются просто ну на слух подбираете можете вот вот уже что-то есть. Ну, в общем-то, его так вот можно сделать везде дальше. Все чё Вот реверт, да? Вот. Ну и потом, вот такой в чем вообще вот сама фишка. Это, конечно, Длей. То есть, без дулей мы слышали. Да вот с дилеем, да? Так, что-то не то. чё за. гня да он просто чуть-чуть играет вот там где правильно да, так так так так так вот делей сам вот она вот от которого мне все идет вот Как будто бы вообще нарезано и из, из, изрезано все, я поймешь откуда его идет, Ну блин, на мой взгляд, это прикольно получается, ничего так. Вот. У меня здесь пинг-понг, то есть по каналам идет. повторение. Немного у меня. Вообще немного. Опять срезал высокие частоты. Добавил немного громкости. И вот тут фишка такая, то что если я сделаю вот так, то будет сл слышно, вот на 100% я отпустил, да вот эту ручку. Будет слышно только эффект вот повторения самого delay можно если ты ее выкрутишь как-то ну побольше да то как бы основную а сама основа будет играть тихонечко и delay будет повторяться там погромче то есть ну вот так вот все как бы вот весь эффект который вот мне понравился мне четко вообще пойдет все и понеслась жара я это все дублировал, дублировал, дублировал, дублировал, дублировал на протяжении вот всего куплета, да. И получается, дублировал дорожки, повырезал, и получается вот, время эти... Время... вот эти страсти я левый правый канал, то есть типа по максимуму их, то есть вот она. Ну и как бы оно вот сочетается, когда вот трек уже идет, там что-то поет, и он идет, там вылазит, и ничего так ништяк. И все вот на протяжении всей вот этой вот моей песни. Ну вот, тут о чем у меня? Тут у меня... Вообще ничего такого страшного, это я вот дублировал вот эту вот партию, поставил сюда и просто что с ней сделал? Ну, можно сказать, вот что я с ней сделал, вот просто взял я вот так вот эту всю фиговину, вот так, и просто вот так вот. Все, больше нифига я не делал. Ну и получился вот такой вот эффект. дальше мы идем. Ну, наверное, давайте. Это доверие, проверенное временем, верой и боем. Чувство мои по намерению, в этом уверен я. Конечно, проще. Мм, забыл-то? Вот, у меня самая общая обработка, в которой она еще отправлена на одну группу. Вот она. Где у меня висит такой лазер? Это вот просто, короче, выключен был. Сейчас я его включил. Вот, опять мы сделаем, что. Любовь! Это доверие. Мне вот все равно вот, без него, да, вот, кажется, есть вот этот вот эффект гнусавости. То есть и, я еще вот взял, его повешал. Просто я, я такой неугомонный, я взял, повешал, короче, еще один и прибавил. Проверено временем веры. То есть еще частоты, вот эти уровни 500, резонансики, вот эти всякие телефоны, где еще повыбирал, потому что. С плагинами, оно, я там повырезал, потом нашел плагинов, оно опять там что-то повылазило, они... И я их еще здесь повырезал. Ну и как бы мне, мне понравилось, нормально. Любовь, это доверие, проверено временем верою. Да, ништяк, все, пусть вот он висит, мне нравится. Все, что дальше? Дальше у меня висит опять стерео. Я в уроке объяснял в одном, как вот развести, сделать его стерео из моно в стерео, но я, получается, вот у меня дорожка моно, да, вот она. Я ее дублирую, удаляю, да, вот эту вот гадость. И вешаю сюда вот этот плагин, развожу его вот так вот, как вот здесь настройки делаю. Все, он в стерео, и вы что хотите с ним, то и делайте. Вот. Это вообще на какую дорожку? Какая дорожка-то у меня была? А, ну вот, вот, стерео, да? Че у меня здесь? У меня здесь хреново горая плагина. Сейчас будем разбираться вместе. Я подзабыл что-то. Боф! Боф, вот. У меня тут и пич. Пич дикий стоит. Бофф. Ну и, конечно же, он не обошелся без дуля. Вот, автотюн у меня на максимум здесь. Тональность у меня А минор. Altra Tenor Vocal Тип, Насколько я знаю, это типа мужской вокал Вот Что, в Tune, потом у меня Я тут, короче, срезал низкие частоты Видим, до скольки Высокие тоже Здесь, вот, неправильно Чуть-чуть вот приподняю да. И вот я утопил немного Вот в зад там всего, микса Вот это, чтобы он где-то там на заднем плане был Все сейчас минутку подождите у меня просто собака вас не побежала вот че, че -ч ⁇ пич пич у меня ничего опять я тут ничего пота, пота, Полутона ничего там ниже, выше Не ни делал, все вот по нулям Просто сам shift, вот этот вот Я на 34 фиганул вот, дилей у меня не пинг-понг, ничего, а по BPM, один к четырем. так, повторение тоже не длинно, срезал высокие частоты, убрал аналог, громкости чуть-чуть, и вот само вот это я основы чуть-чуть, короче, ну я объяснял, вы поняли. Вот, и еще один, еще один, еще один такой у меня этот любимый есть плагин делай от фаб фильтр повешал я здесь ниже ничего не делал обычно я, я выбираю здесь или вот такой пресет вот эхо 3 называется он такой в моно и он просто каждое слово повторяет. такой легенький нормальный. вот это уже он превращает по почти в кашу твой вот этот вот дабл но он придает как-то больше атмосферы что ли я не знаю такого эффекта прям пространства конкретного поэтому я его вешаю что он на заднем плане то есть если он будет у меня там ну как-то на переднем плане то вот это будет реально каша он на заднем плане он как бы эффекта придает своей нормально звучит все что это у меня такое здесь я не знаю не знаю сейчас что это Посмотрю. здесь автоматизация вот она какая то есть ну я у меня был обзор сведения там я вроде рассказывал показывал вот автоматизация как вот ну я ей вот так пользуюсь я вообще очень редко и пользуюсь как бы ну только вот так вот и всеми плагинами по такому принципу я вот ей пользуюсь Все. Этот эффект мы поняли, да, то есть как он, вот, вот так вот он. Что тут у нас вот? Дубовь, это доверие проверено. Вот четко там на заднем плане звучит, как-то пойдет круто. Вот это у нас что? Это у нас. Все. Тут все те же самые почти настройки кроме шифта у меня здесь нет pitch correct я здесь повесил ну, с той же директории откуда этот у нас стандартный плагин Кубеса pitch correct тут а есть у нас sound shifter pitch стерео я его беру и просто вот это вот она тут посередине стоит я ее вниз опускаю и все потом беру на нее хреновую тучу там реверба вешаю и у меня тут вот присутствует вот этот опять же и все и он как бы тоже на заднем плане да также на заднем плане и сложнее бы конечно проще говорить вот и еще помимо этого я здесь ну, как бы, еще вот это вот эффект добавил конечно то есть вот так это все звучит. Вот. Потом, что у меня еще есть. Еще у меня есть. Как бы, ну, можно услышать то, что он в принципе почти такой, же, но он нифига не такой же. Он более такой, как бы позвончий. То есть здесь у меня висит тот же саунд э, shifting. Только я поставил здесь, ну вот, вот этот вот пресетик последний. И все, вот он звучит вот так вот. И все, в принципе, все. Больше нифигища тут нет у меня. Припев. Припев. Я добавил вот этого шифтинга сюда. Смотри в глаза, когда говорю, я ведь все равно уйдешь. Все, потом у меня живые прописанные даблы есть, вот они они. Можно их услышать. Ну что ты там лесешь? Смотри в глаза, когда говорю, я ведь все равно уйдешь. Угу. Все, потом как я дублировал, как я это вот обычно делаю. Все, пич коррект, у меня минус 12, потом там еще там просто 12, минус 12 и все. Да? Как бы да, а вот, ну в смысле тут вот, эффектов, конечно, нифига почти нет, я только вот, вот эти вот повесил, аэробеки, дабл, я не знаю, как можно назвать, ещё. и все, в принципе, больше нифига. Вот и все, вот и весь вот мой проектик. Ну, конечно, не доделан еще, Ну, как бы вот каркас уже пол... есть, вот тот, который я хотел. Все как бы есть, на мастер-канале у меня вообще ничего не висит пока еще. И то, если я буду его доделывать, то, может быть, я что-нибудь что что там сделаю. А так вот все, вот вся песня. Так что, если кому-то понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, и ну и вообще смотрите мои видео.